Упражнение «Эмоциональное состояние». Добрый день! Подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк, так больше зрителей увидит этот ролик. Данное упражнение мы можем делать как самостоятельно дома, так и в группе. Делим территорию на 4 квадрата, в каждом квадрате мы будем проживать определенные эмоциональные состояния. В данном упражнении я взяла безвыходность, вера, обреченность, уверенность. Такой переход эмоций направлен на то, чтобы сначала себя психологически сломать, а затем себя психологически вернуть к жизни, вернуть веру в себя и в свои силы. На видео вы видите моего ученика по актерскому мастерству, который проживает все эти четыре эмоциональные состояния. Безвыходность и обреченность – Рекомендую проживать исходя из каких-то своих состояний в прошлом или те события, которые проходят сейчас на вашем этапе жизни. Вымышленные брать не рекомендую, а вдруг воплотятся? Также используем сценическое время, то есть не затягиваем упражнения. Нельзя ни в коем случае человеку погружаться в отрицательные энергии более чем на 5 минут. Вошли, прочувствовали, прожили, оставили ее в этом квадранте и пошли в квадрат положительный. Восстановили силы и вновь идем в отрицательный. Прожили, берем силы в квадрате уверенность. Я не знаю, как вы будете заставлять себя верить и создавать свою уверенность, но это делаем с помощью внутренней силы внутреннего монолога, не получается, заставляем себя из-под палки, уговариваем, обещаем себе какую-то вкусняшку, то есть делаем все для того, чтобы мы с вами испытали эти две положительные эмоции, веру и уверенность, любыми способами добиваемся результата. В этом суть упражнения начать верить в свои силы после проделанной работы убираем негативную энергию входим в радостное состояние вспомнив что-то положительное в своей жизни и затем проходим всю территорию прыгаем бегаем смеемся кричим ура по всей нашей территории для того чтобы убрать всю негативную энергетику и данное упражнение я вообще рекомендую делать где-нибудь на природе, вне помещения своего дома. Делайте это упражнение, как только почувствуете эти состояния или какие-либо другие отрицательные эмоции. Понятно, что их можно замещать. С вами была Лара Шум, создатель курса по раскрепощению «Вкус свободы». 10 уроков по 1 часу 2 раза в неделю. Запись на курс телеграм Ватсап 8 985 447 2087. Всем хороших эмоций! Пока-пока!